умеренность в жизни похожа на воздержание в еде съел бы еще до да страшно заболеть тот кто воображает что может обойтись без других людей очень ошибается а тот кто воображает что другие не могут обойтись без него ошибается еще больше ненависть и лезть подводные камни о которой разбивается истина Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой разум. Человеку кажется, что он владеет собой, хотя на самом деле что-то владеет им, пока ум устремляется в одну сторону, сердце неизменно тянется в другую.